Приветствую всех на моем канале! Сегодня предлагаю сделать вот такие замечательные бантики на резиночках. Делаются они очень просто, по шаблону. Нам понадобятся ножницы, зажигалка, крышечка с картинкой, сам шаблон, иголка с ниткой. И в моем случае два цвета ленты шириной 1 см. Ленты я беру репсовые, так как они очень хорошо используются при ношении изделия. Они не мнутся, мне они очень нравятся. Давайте для начала приклеим нашу картинку крышечки. Клей я использую обычный момент кристалл пусть она сохнет закрепим нашу резиночку на фетровую основу Выклеиваю ленту в бирочку для лучшего использования и долгого ношения изделия. Шаблон у меня 6 сантиметров. Сделала я его сама. Как я его сделала из чего этот шаблон, я покажу в следующем видео. Берем ленточку, одеваем на шаблон петлей. Сразу закрепим нитью. Я прошиваю по кругу, чтобы закрепить все слои ленты снимать с такого шаблона очень легко, потому что он тонкий и очень хорошо гнется вот такая заготовочка у нас получилась таких заготовок нам нужно три. не забываем опаливать каждый обрезанный край зажигалкой, чтобы край не крошился Три заготовочки я уже сделала. Будем собирать. Клеим серединку на клей-кристалл. Немножко нужно подержать, чтобы клей схватился. Клеевым пистолетом я никогда не клею металлический материал и пластиковый, так как они, они всегда отпадают. Наш бантик почти готов, приклеить осталось только резиночку. Не забываем смотреть, где верх изделия. Резиночку приклеиваем горизонтально. Так будет выглядеть резиночка на хвостике или на косичке. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если что-то вдруг непонятно, спрашивайте в комментариях, я обязательно вам отвечу.